Май дарит нам чудесное мгновение, волнует сердце песни соловиной, а я спешу поздравить с днем рождения то, что прекрасно и неповторимо. Я, вопреки годам тебе желаю всегда такой же милой оставаться, Весны в душе и радости без края Любить. Мечтать, залисто смеяться, не тратить жизнь на мелочные ссоры и злым словам не придавать значения, ценить минуты и с глупцом не спорить, и быть всегда в отличном настроении. С днем рождения!